Бывает так, что люди не позволяют себе иметь право на ошибку. Ошибаться они совсем никогда не имеют права. И учитывая, что люди могут что-то сделать не так, или может быть что-то пойти не так, как человеку хочется, то вот этот миф... Который поддерживается человеком, требует очень много энергии, очень много усилий. Более того, никто не говорит о том, что человек должен обязательно ошибаться не про эти вещи и разговор. Когда человек позволяет себе иметь только уровень Бог, то есть я все знаю, я все умею, я знаю, как нужно, я знаю, как правильно, очень часто это бывают взрослые члены семьи, если можно так выразиться. И они пытаются контролировать все вокруг. Иногда по их ступенькам идут более молодые члены семьи, то есть привычка контроля, привычка слышать только себя, из своей картинки мира что-то говорить, решать, кто на что имеет право, понимать, кто хорошо себя ведет, кто плохо, кто хороший человек, кто плохой, то есть раздавать оценки различного рода. К чему это может привести? это может привести к тому, что рано или поздно данная империя рухнет, потому что обычно такой человек очень сильный, очень всемогущий вокруг себя действительно создает некую империю, это могут быть и бизнесовые империи, это может быть и семейная империя, то есть так называемые кланы да? если можно так выразиться образно. И что значит рухнет? Это значит то, что либо ситуации будут складываться таким образом, когда этому человеку могут сказать, ну вот видишь, ты не все умеешь. Хуже, когда он сам себе все это время говорит. И туда уходит львиная доля энергии. В итоге э, все бы ничего, но весь этот клан, вся эта империя, которую так долго и трепетно создавал данный человек, который всемогущий не ошибается. Это клан несчастных людей, они не умеют быть счастливыми, они не дают себе право чувствовать, они не дают себе возможность проявляться в этом мире. И очень часто их это угнетает, этот момент. В данном контексте вранье неосознанно. Это мы говорим сейчас про бессознательный уровень. И выйти из этих моментов, на мой взгляд, самостоятельно достаточно сложно. Но тем не менее, когда мы даем себе возможность быть человеком, Давая себе право на ошибку, назовем это так, мы, не, мы можем и не ошибаться, но у нас это право есть, и у нас отпадает необходимость врать себе и остальным, что мы никогда не ошибаемся. Чуть-чуть другой ракурс. Когда люди, живя в браке, позволяют себе понимать, что если случится, что можно всегда разойтись, это не говорит о том, что люди ждут развода, а это говорит про адекватность людей. Хорошо, мы живем, когда совсем все плохо, мы разводимся. Я очень часто видела людей, которые развелись, но они считали, что эти отношения вечные, они навсегда, они очень сильные, очень хорошие, успешные, удачные, там подобные вещи. То есть они опровергали саму возможность развода. То есть ну, это вот со всеми будет, кроме меня. Я это буду избегать, я избегу этот момент. И очень часто те люди, которые чего-либо боятся, они это имеют. Кто-то боится растолстеть, кто-то боится постареть, кто-то боится развода, кто-то боится безденежья, кто-то боится еще каких-то вещей. И именно это и случается. Дело в том, что когда у нас есть такие вещи, когда мы себе что-то запрещаем, здесь копится очень большая энергия. И эта энергия очень часто становится больше наших возможностей сдерживать данную энергию, и поэтому как бы прорывается, если можно так выразиться. Вспомним эзотерики про притягивание, неудач, ожидание неудач. Моя фраза да, эзотерикам волю». Чистейшей воды психология, и мы сейчас про это и говорим. То есть, Та энергия, которая могла пойти на позитивные изменения, на выстраивание счастливой жизни, эта энергия уходит на вранье. Вранье бессознательное, мы говорили про это. Вранье, когда человеку хочется быть лучше. То есть уровень Бог это про это. Я хочу быть лучше, чем я есть. И поэтому я делаю вот эти вещи, эти вещи и тому подобное. При этом в языке встречаются формы. Я это делаю ради семьи, я это делаю ради детей, я это делаю ради мира во всем мире. Я это делаю ради там, клиентов, ради, там, не знаю, учеников ради улучшения экологии и тому подобные вещи. Как только мы ради чего-то что-то делаем, всегда возникает вопрос, куда я делся. И тогда, если мы начинаем использовать этот ресурс не на прикрытие, истинности. На самом деле истинность-то не в том, что я ошибаюсь каждый Божий день по сто раз, а истинность в том, что я человек, и я для меня свойственно то, что свойственно всем людям. Да, я могу сделать ошибку, я могу извиниться, я могу исправить эту ошибку. И чем быстрее я на более ранней стадии это сделаю, тем правильнее процесс выстроится впоследствии. Помните, сколько ошибок делается в тетради в первом классе и сколько в десятом, правда же? Примерно в жизни та же история. Так вместо того, чтобы врать и содержать огромный ресурс, подавляющий того, что вы простой человек, и вам свойственно то, что свойственно другим людям, попробуйте использовать этот накопившийся ресурс на счастливую жизнь, на исправление тех нюансов, которые делают вашу жизнь несчастной. Можно сколько угодно доказывать людям, что вы Бог, но... Если нас в этом не поддерживают окружающие, и очень часто уровень Бог трезвит людей сама эта фраза, потому что ну что вы это не я, я же себя не считаю Богом. Смотря что вы вкладываете в это понятие, когда вы безгрешны и когда вы не совершаете ошибок, когда вы точно знаете, как надо, когда вы учите своих взрослых детей, как нужно, когда вы объясняете своим взрослым детям, как воспитывать их детей, когда вы знаете точно, какая девушка подходит вашему сыну, какой парень нужен для вашей дочери, подумайте о ком вы говорите и сколько энергии уходит на это. Зачем вам это? Честная жизнь – это счастливая жизнь. Это очень сложно тем, кто не пробовал. Но можете начать с мелочей. Можете просто сказать себе, что вам не нравится мыть посуду. А может быть, это будет что-то еще. Попробуйте потихоньку этот ресурс огромной энергии направить в нужное русло. Попробуйте принять простой факт, что вы простой человек. Очень часто нам хочется быть богами, когда не получается быть богом. Мы думаем, что мы самые худшие люди на Земле. Сейчас очень модно сравнение с животными. Поднадоедает нам это сравнение с животными. Мы становимся опять какими-то высокими созданиями. В общем, мы так вот ходим между небом и землей. Мы делаем все, что угодно, кроме того, чтобы быть самими собой. Мы просто люди и у людей есть определенные признаки. Одно из них – жить так, как мы живем, и делать на основании своих результатов некоторые выводы. И на основании этих выводов подниматься и жить дальше или опускаться и жить дальше. Ваша жизнь – ваш выбор. Что вы хотите, то вы имеете.